кослика я увидел друг дружку гоняли пока коня привязывал один куда-то другого угнал у этого третий росточек чуть-чуть разбавивается. рожки так в принципе так себе не знаю куда он, то ли влево, то ли вправо убежал Второй, сейчас не вижу его Сейчас попробую Пройти, наверное комары Я в лесу стою так что мне ее плохо снимать. Фокусируется на берелы. Так, ладно, вытянусь вперед. справа загорал это вот еще один короче а справа еще где-то орет этот меня оказывается увидел Похоже, который в центре Самый крутой самый сильный Вон, а короче, тот идет в лес Сейчас попробую Вот так постою Если он там в березах выйдет то Посмотрим, что у того за рука с пиком он может от ворона еще ко мне потом подойдет куда-то смотрит еще в одну сторону может их тут четыре Короче по лесу идет орёт По краю Не пойму то ли на удаление То ли на приближение Попадался куда-то с вороном, как обычно В открытом поле Вот это я понимаю Это вроде рожки Ну-ка в профиль Ходит мельтешит, еще меня вокруг ноги завязывает О первый трофей наверное в этом году, который покрасивее. Ну-ка не толкай! друг жать! как у оленя отростков как у оленя интересные рога и этот все ходит он кругами у меня ну все две минуты на батарейке осталось да ворон? Вот так вот приходится иногда стоять. Отпускать его нельзя. Он сразу уходит. Где траву поезде, Просто потом идет. Не хочет со мной дружить. Так что вот так вот тут. Вот. Красавец, красавец. Тут стой. Ладно, все, поехали мы домой.